При равноускоренном движении ускорение постоянно, поэтому график имеет вид прямой параллельной оси абсцисс. Прямая располагается выше оси абсцисс, если проекция ускорения положительна, и ниже, если проекция ускорения отрицательна.